Какие мы голодные попрошайки. Прости, дорогуша, но это пока все, что я могу тебе дать. Ай, ну не грусти, ну не начинай только, ну не надо. Так, прости, мне пора идти, скоро начнется урок. А вы, милашки, растите быстрее и набирайтесь сил. Академия Сакура. Элитная академия искусств. Здесь множество разных факультетов. Рисование, фигурное катание, театр, готовка, скульптура, музыка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 Привет, Кай! А я нашел нам нового участника. Что? Привет, упс. Меня зовут Люциус. Люциус Люмьер. Кай Вишневский. Хей, разноглазый, а ты теперь, как бы, всегда будешь в нашей команде или потусуешь и уйдешь? Как невежливо, Кай! Вот именно, нам нужно познакомиться с новым участником. Меня зовут Кристоф Тюбо. Да, мой отец француз. И я не знаю, что у него за бзик давать своим детям французские и двойные имена. А Меня зовут Фарин Карпе, но ты можешь называть меня просто Фарин, а моего братишку Крис. Фарин, Крис. Меня зовут Пау, но если так интересна моя фамилия, то... Шрайбер. Пау Шрайбер. Хей, hey, ребят, а у всех есть время после уроков? Mm, Вообще-то я... Будем считать, что да. Я купил нам билетики в кино. И сегодня мы все обязательно отправляемся туда. Mm, но как бы... Ты пойдешь. И если нет то я найду твой адрес, и мой папа тебе еще такое покажет. Понял, понял. Не надо угроз. Извините, но во сколько начинается этот фильм? Краски закончились, а кисточки превратились в какие-то непонятные лохматые шарики. Хорошо, сходим. Есть еще какие-нибудь пожелания? Эм, братик, а что насчет нашего проекта к фестивалю? Просто как бы он уже не за горами. Если мы хотим получить серебряную корону, то надо постараться. Он прав. Мы придумали название для нашей команды Дровендрим. Да и нашли у участников. Почему мы ходим по киношкам вместо того, чтобы заняться делом? Недавно мы даже пытались разгадать тайну господина Акумы. Кого кого? Хина, наш учитель рисования. А, ну. Как по мне, мы плохо друг друга знаем, да и я чувствую, что не все здесь ладят друг с другом. Почему бы для начала не сдружиться? Командный дух и все дела. Думаю, Крис прав. <плес> Тяжело быть единственной девушкой в нашем коллективе. <плес> Нет, все в порядке. Мне с мальчиками даже лучше. Люц, пойдем выйдем. <плес> ну и что это, позволит спросить? Что ты имеешь в виду, Кай? Ах, Люциус, Люциус. Позволь спросить, что ты себе позволяешь, подонок. Кай, я не хочу показаться тупым, но ты не мог бы разъясняться поточнее. Да куда уж точнее. Хорошо, скажу тебе прямо. Пау, моя. И я попрошу тебя убрать от меня свои грязные лапы. Слушай, парень, не наглей. Кто сказал, что она твоя? Пауни вещи. Она тоже имеет право выбора. Да, Пауни вещь. Но я попрошу не разрушать наше счастье. Пришел сюда и теперь пытаешься отнять мою девушку. Девушку. Брат, я слышал разговор между вами, и вы не выглядели как парочка. Уж точно не по ее словам. Слушай, Люд, ты так не шути, я тебе предупредил. Не слишком ли ты собственник и эгоист? Собственник эгоист? Чувак, я хожу с ней на свидание. Какое право ты имеешь просто вот так брать и целовать ее? Прости, прости, но может быть на это были причины. Может быть я нравлюсь ей больше, чем ты. Тебя она целовала, а ты не думал, что она тебя так и оставила во френдзоне. Предлагаю тебе, только потому что ты мне совершенно не нравишься. Устроим парень. Тот, кого она выберет, останется с ним. А другой, после ее выбора, не имеет права вмешиваться в их отношения. Что за глупости? Я не согласен на это. Да, отношения не игрушка, но и Пау не вещь. Чем ты лучше меня в таком случае? Ладно, я согласен. Отлично. Чтобы заполучить ее сердце, можно прибегать к любым методам. Удачи, Казанова. Вышла из-под контроля, как я понимаю В этом магазине ты можешь найти самое лучшее Спасибо, Кай И у меня вопрос Почему ты избегаешь меня? Я хочу поговорить с тобой Пау, я... Ц нам не о чем разговаривать а -а -а Кай! Эй! -э -э! Черт возьми, я же не собираюсь бежать еще с тобой Крис и Фарин сказали, что тебе нужно поторапливаться. Послушай, не обращай на него внимания. Нет о чем портить себе еще настроение. Но... Давай, пойдем выберем тебе что-нибудь. Даже не знаю. Давай я попробую вот эти маркеры. Да, конечно. Можно посмотреть? Да, конечно. Ого, как классно. Вау, слушай... Это просто великолепные рисунки. Да ну, нет, вовсе нет. Не спорь, они просто такие классные. Можно сказать, что ты первый, кто такое мне говорит. Первый поцелуй, первый, кто говорит, что твои рисунки классные. Слушай, я первый у тебя уже во всех смыслах. Прекрати, это, это вовсе не смешно. А я, между прочим, изменился. Купил такую дорогую коллекционную куклу. Да, к слову. Откуда у тебя дорогая коллекционная кукла из коллекции Лукс? А это... Друг моего опекуна является как раз таки директором компании Lux. Серьезно? Да, но сейчас не обо мне. Почему никто не говорил тебе подобных комплиментов? Ведь у тебя и вправду хорошие рисунки. Ну, наверное, недостаточно хорошие. Ой, ну, если честно, то... Мне кажется, что у нее работа лучше, чем у тебя. Какой классный покрас. Вообще, они такие яркие. Очень классно. А у тебя одни зарисовочки. Ну, Но... разве покрас это самое главное? Ой, ну не вижу ничего особенного. Но ведь ее работа это с рисовки. Ой, ты просто завидуешь, что сама так не можешь. Тебе бы спортом позаниматься, а не рисованием. Как-то так. Да, в начальной школе я была еще тем марбузом. Конечно, и сейчас моя фигура не идеальна, но... Я хотя бы немного не являюсь тем толстым шариком, которым было раньше. Прошлое – это прошлое. Ладно, давай быстрее покупаешь что-нибудь, а то мы опоздаем на фильм. Отлично, посмотрели фильм, довольны? Ну, я пошел. Кай! Этот парень собрался проигрывать... Он в курсе, что такими темпами он сердце Пау точно не завоюет. Стой, почему ты убегаешь? Кай, я... я совершенно тебя не понимаю. Слушай, да пошла ты. Да с удовольствием. Хей, Пау, что произошло? Ты плачешь? Э, нет, нет, что-то я не плачу, все нормально. Да, все просто супер. Вон, смотрю на надпись вот эту вот, да... Она такая интересная, в ней столько смысла. Не грусти. Все будет хорошо, Эй. Как будто бы ты знаешь, о чем говоришь. Он не достоин твоих слез. И я ведь знала, что этим все так просто не закончится. Слушай, мне жаль за тот случай, и ты можешь считать этот случай ошибкой, но разве ошибки не случаются не просто так? Кто знает, может, вместо того, чтобы это отрицать, ты попробуешь дать шансы мне. Знаешь, ты не внушаешь доверия. Ой, ну что тебе стоит? Ну, пожалуйста. Ну, ну, Пау. Ну, Пауленочек. Моя махенькая, хорошенькая Паулина. Я тебе не Паулиночка. О, господи, вот она ярость женщины. Ты вообще, что тебе позволяешь? Ты нагло врываешься в мою жизнь. Переворачиваешь ее вверх тормашками. И после этого ты предлагаешь мне встречаться. Я, я однолюб. Я тебе не... успокоилась да, да! этот поцелуй и первый и, и вообще все это это ничего не значит даже не думай что ты можешь так легко делать все что тебе вздумается ну эй, ну чё ты так война началась